ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 50 секунд. Двигатели ракетоносителя носителя работают устойчиво. 50 секунд. Полет нормальный. 10 секунд. Все системы ракетоносителя носителя работают устойчиво. в норме. 90 секунд. Полет проходит по программе. 100 секунд. Давление в камеру сгорания. Двигатели в норме. 110 секунд. Полет нормальный. Есть пределение первой ступени. Двигатели на второй ступени вышли на режим. 130 секунд. Стабилизация устойчивая. 330 секунд. Есть запуск правого двигателя третьей ступени. Есть прекращение двигателей второй ступени. Прошло отделение второй ступени. Есть запуск нашего двигателя третьей ступени. 340 секунд. Двигатели третьей ступени вышли на режим.